что, дорогие друзья, продолжаем, пока все подключаются. Хочу сделать интересный комментарий, да, что любая нет худа без добра, так сказать. Так вот, то, что с нами случилось в последнее время, я имею в виду самоизоляцию, когда мы с вами оказались в совершенно не... непривычных для себя условиях, вот эта самоизоляция в том числе несет и положительные свойства. Когда бы вы могли представить раньше, чтобы вы сидели и слушали двухчасовой прямой эфир? Да никогда в жизни, да? Вот когда сейчас молодому поколению расскажут, что вот когда-то люди читали книги, они брали вот двухтомник «Война и мир» Льва Толстого, и на выходных дома, семьей читали э, вот этот огромный двухтомник. Сегодня это кажется... Друзья мои, «Лонгрид» – это две страницы, а тут два тома. Так вот, наша самоизоляция... Как-то открывает в нас некие чакры для восприятия гораздо больше, оказывается информации. Тем более, что информация, касающаяся иммунитета, нас сегодня очень живо интересует, и поэтому мы с вами готовы слушать. Но я надеюсь, что я рассказываю достаточно интересно и главное, достаточно понятно, потому что еще раз говорю: что рассказать на пальцах, как устроена работа иммунной системы, это абсолютно сложный рассказ. Я помню, когда я писал пост в Яндекс.Зен о том, как работает спорт мы к этому еще вернемся, как работает спортная иммунную систему, мне пришлось поломать голову в течение целой недели, потому что сказать простым языком, как, казалось бы, активность влияет на иммунитет, в том числе противодействует иммунному старению, очень сложно. Потому что иммунитет – это одно из самых сложно устроенных органов в нашем организме. Потому что, по сути дела, вот если честно так сказать, иммунитет – это второй организм в нашем организме. То есть сердце – часть нас, мозг – часть нас, руки, ноги – часть нас. А иммунитет – это, знаете, своего рода мы взяли на прокат какую-то сложную, сложную организацию различных клеток, которые нам помогают жить. И поэтому-то мы не знаем, как ей управлять. Она для нас непонятная. Она не часть нашего организма. Мы даже не можем понять, где они находятся, эти иммунные клетки. Именно поэтому… Важно вот на простом языке и для себя сказать, как они устроены. Итак, смотрите, возвращаемся к очагу воспаления у здорового человека. Еще раз повторяю, у здорового молодого человека, который переносит коронавирусную инфекцию, либо вообще не замечая, а статистика последних пяти месяцев говорит, что минимум 20% вообще переносят на ногах и даже не знают, что у них была коронавирусная инфекция. Еще примерно 20% чувствуют какие-то признаки, ну, в виде кашля, в виде температуры, но через 1-2 недели у них они тоже полностью исчезают, как при обычном гриппе. Вообще нет разницы никакой. Более того, сейчас говорят, что у молодых, сильных иммунитетом людей коронавирусная инфекция протекает гораздо легче, чем грипп даже. Так вот, возвращаемся мы к этим людям. Итак, смотрите, да, разница. Через 1-2 недели Т-лимфоциты – которые выработали точное оружие и точно знают, как выглядит вирус, проникают в легкие и перехватывают эстафету дальнейшей работы у лейкоцитов. Лейкоциты отдают им эстафету, потому что они понимают, что в это село, захваченное террористами, пришли настоящие спецназовцы, которые точно знают, где террорист, где живая клетка, кого точно нужно убивать и как это делать. И количество лейкоцитов в легких снижается. Тем самым снижается риск повреждения здоровых клеток, потому что дальше начинают работать Т-лимфоциты, которые точно знают, как выглядит э, антиген вируса и уничтожают только те клетки, где он находится. Они действуют точечно. Все. И дальше очень быстро происходит выздоровление. Лейкоциты сначала уходят из легких, а вслед за этим Т-лимфоциты, которые выполнили свою функцию, тоже быстро уходят из легких. Все. Легкие, работа легких восстановилась. Тем более, что на этом все не заканчивается. Иммунитет специфический, самый сложный и самый молодой с эволюционной точки зрения устроен еще более сложно, чем я сказал. Так вот пока, как только лейкоциты, которые из очага воспаления, принесли информацию о том, как выглядит этот агрессор, как у него устроены внешние признаки, как его можно по этим внешним признакам отследить, они передают информацию сначала, как я уже сказал, Т-лимфоцитам, тем лимфоцитам, которые созревают в нашем тимусе, которые находятся вот здесь, еще раз повторяю, в грудной клетке. При этом дальше происходит разделение. Часть лимфоцитов начинает развиваться в область лимфоцитов, которые будут разрушать и убивать зараженные клетки. А часть лимфоцитов, которые получили эту информацию, начнут выступать в качестве переносчиков информации. Зачем это нужно? Потому что эти переносчики информации дальше передают информацию о агрессоре другим клеткам. Другим лимфоцитам, которые носят название Б-лимфоциты. Почему они называются Б-лимфоциты? Потому что они созревают в другом месте. То есть, если Т-лимфоциты, главный их источник созревания – это тимус, то главный источник созревания Б-лимфоцитов – это селезенка. Опять же, большинство людей не знает, где она существует, и опять же, большинство людей не знает вообще, зачем нужна селезенка. Понимаете, какое странное отношение к иммунной системе у нас сформировалось? Зачем нам тимус? Вообще, где он существует? А может, ну и бог с ним, что он старится? Где у нас селезенка? Вообще, зачем она нужна? А так вот, в селезенке и в лимфатических узлах. А лимфатических узлов, узлов у нас очень много, больше всего в кишечнике. Вот эти клетки, б лимфоциты созревают в селезенке и в кишечнике. У них немножко другая функция. Они не являются клетками-убийцами. Как Т-лимфоциты, которые определили, как выглядит агрессор, и дальше они начинают циркулировать по организму между клеток и начинают искать, где этот агрессор может находиться. И как только они видят признаки агрессора, они эту клетку уничтожают. Эти клетки по-старому, сейчас уже этот термин редко используют, называют Т-киллеры. Ну, вы понимаете, о чем идет речь. Это клетки-убийцы, Т-лимфоциты-убийцы. Но убивают они только те клетки, которые несут в себе признаки чужеродной инфекции. А что делают Б-лимфоциты? Другой тип лимфоцитов, которые есть в нашем организме и которые созревают в других органах, не в тимусе. Они сами по себе не убивают, не разрушают клетки, они действуют еще более точно и они действуют еще более искусно. Они, получая информацию о том, как устроен вирус или бактерия или любой другой антиген, они анализируют эту информацию и начинают синтезировать химические вещества которые при соединении с возбудителем инфекции тут же его уничтожают. Но своего рода, я не знаю, с чем сравнить, ну как взрыватель. Вот условно говоря, есть граната, пока вы не дернете за взрыватель, она не взорвется. Вот точно так же и действуют и наши антитела, которые синтезируются Б-лимфоцитами. Б-лимфоциты синтезируют определенные химические вещества, которые выступают в роли взрывателя. Они их синтезируют в кровь, и вот эти вещества абсолютно для нас безопасны. Они в нас циркулируют долгое-долгое время. Они начинают циркулировать по организму. И как только они видят признак возбудителя инфекции, например, возбудителя той же самой коронавирусной инфекции, они с ним соединяются и производят эффект взрывателя. Тут же происходит взрыв, и вирус разрушается и уничтожается полностью при полной безопасности для окружающих тканей. То есть это вообще самое точечное оружие против любых э, раздражителей. После того, как Т-лимфоциты, Т-киллеры, которые научились распознавать клетки, зараженные вирусом, уничтожили все... Зараженные клетки И мы выздоровели Либо после того, как Б-лимфоциты синтезировали в кровь антитела И эти антитела по принципу взрывателя Уничтожили все вирусы в нашем организме И мы полностью выздоравливаем Все, вирусов в нашем организме нет Мы опять дышим легко и свободно Наши легкие работают прекрасно Что происходит дальше? А дальше происходит финальная стадия Так сказать, закрывается гештальт Иммунный гештальт Как это происходит? Как он закрывается? Вот эти Т-лимфоциты, которые научились распознавать клетки, зараженные вирусом или бактерией Превращаются в клетки памяти И П-лимфоциты, которые научились синтезировать антитела против вирусов или бактерий Тоже превращаются в клетки памяти Что это значит? Это значит, что эти клетки сохраняются в нашем организме очень долгое время Они никак себя не проявляют, они находятся в нашем организме но как только повторно, например, возбудитель той же самой коронавирусной инфекции попадает в наш организм второй раз, ну вот, например, все пророчат, что осенью придет вторая волна коронавирусной инфекции. Так вот, представьте себе, что у вас есть антитела к коронавирусной инфекции, и у вас есть Т-лимфоциты, которые уничтожают клетки, зараженные коронавирусной инфекцией. Это клетки памяти. Они в вашем организме существуют. И они ничем себя не проявляют, они очень тихо в вас живут. И как только коронавирусная инфекция опять попадает в, наш, в ваш организм, дальше первая и вторая линия защиты уже не нужна. Потому что клетки памяти тут же реагируют на проникновение этого антигена в организм и моментально его уничтожают. Мы даже это не чувствуем. То есть, понимаете, если вы переболели, условно говоря, гриппом, и через какое-то время грипп в той же самой форме вернулся И все вокруг вас болеют этим гриппом Вы даже не почувствуете никаких симптомов Потому что у вас никаких симптомов даже не разовьется Как только этот повторный вирус попал в организм Он тут же столкнется с клеткой памяти Которая его тут же уничтожает Вот как эффективно устроена наша иммунная система Вообще фантастически Я еще раз говорю, у меня полное ощущение Что это некий параллельный организм, существующий в нашем э, организме, который так выстроил слои защиты, что они действуют так, что пробиться сквозь них вообще невозможно никак. А вот теперь мы с вами переходим к старению. Что происходит со временем? Почему со временем э, у нас иммунная система начинает давать сбой? Причин здесь несколько. Во-первых, чисто физиологические причины. Чисто физиологические причины связаны с тем, что с возрастом у нас начинает снижаться активность тех органов, которые влияют на формирование лимфоцитов. Мы сейчас с вами будем говорить конкретно о вот этом, вот этом третьем, самом важном, самом эффективном звене иммунитета, лимфоцитарном звене иммунитета, то есть Т и Б лимфоциты. Те, которые наиболее эффективно, наиболее э, точно и наиболее безопасно для нас уничтожают различные э, заболевания. Э, почему я подчеркиваю, э, э, что это очень для нас важно? Дело в том, что вот когда мы с вами просто говорим об инфекции, это одно – ну, пришла инфекция, не пришла. В конце концов, можно себя поместить в полную самоизоляцию, в полные стерильные условия. Не будет никаких ни коронавирусов, ни гриппов, ни эболы. Ничего не будет. То есть, в принципе, можно сказать, зачем мне такой сложный иммунитет, если я, в принципе, могу изолировать себя от этих инфекций. Я буду носить маску, я буду носить перчатки, я буду носить защитный экран и так далее. Да, действительно, может быть, от инфекции вы таким образом в нашем стерильном обществе как-то сможете защититься но вопрос-то даже не в этом. По мере вашего старения даже не инфекции выходят на первый план, а на первый план выходят злокачественно перерожденные клетки. Они ничем не отличаются по своему влиянию на наш организм от чужеродных инфекций, ничем даже хуже, потому что они производят, они запускают хронический процесс, приводящий неизбежно к смерти. И от хронических онкологических процессов вы никакими экранами и масками не защититесь. Так вот, главную роль в обезвреживании первых единичных злокачественно перерожденных клеток играют как раз не механические и не физические барьеры иммунной системы, не лейкоциты, то есть второе звено неспецифического иммунитета, а именно Т-лимфоциты, которые научаются распознавать их как чужорные вещества и вырабатывают против них. Быстрое звено реагирования. вот Те самые Т-лимфоциты научаются распознавать, что это злокачественная клетка. И они циркулируют по всему нашему организму и ищут, где она может появиться. И как только она где-то появляется, тут же ее уничтожают. Вот почему нам так важно сохранение как можно дольше в активном состоянии лимфоцитарного звена иммунитета. А оно как раз первым делом и страдает. А оно как раз первым делом и стареет. Итак, возвращаемся. Первая причина. Естественные физиологические факторы. Стареет тимус, и он не так эффективно способствует созреванию Т-лимфоцитов. Это первая причина. Второе. Старится наш костный, красный костный мозг. И он все меньше и меньше вырабатывает предшественников лимфоцитов. Их становится меньше. С другой стороны, мы с вами постоянно контактируем с различным количеством инфекций. В нашем организме накапливается большое количество клеток памяти. То есть тех клеток, которые уже выработали память к тем или иным инфекциям, к тем или иным антигенам, к тем или иным возбудителям инфекции, к тем или иным чужеродным веществам, к тем или иным онкологическим клеткам. И смотрите, что происходит с возрастом. С возрастом происходит вот такая странная неприятная штука, которую мы должны с вами понимать. Количество... Наивных, то есть молодых, новых лимфоцитов, которые могут обучиться борьбе с новыми инфекциями, прогрессивно начинает снижаться. Количество наивных лимфоцитов у человека в возрасте старше 50 лет резко-резко-резко снижается. Это происходит и за счет того, что атрофируется тимус, и за счет того, что в меньшей степени начинает работать красный костный мозг. Мы его никак не не стимулируем. Количество наивных клеток начинает снижаться. С другой стороны, количество клеток памяти, то есть тех клеток, которые взрослые, зрелые приобрели иммунную защиту от различных инфекций, несут в себе память против тех чужеродных веществ, которые когда-то проникали в наш организм. Их количество начинает расти. Казалось бы, ну хорошо, мы защищены от повторных инфекций гриппом, коронавирусом или чем-то еще. Формально хорошо, но есть одна очень большая проблема. Проблема в том, что эти клетки в нашем организме циркулируют очень долго. И чем дольше они в нашем организме циркулируют, тем более старыми они становятся. И тем менее эффективно они выполняют свою функцию. А иногда даже вообще не выполняют. То есть формально лимфоцитов в организме пожилого человека столько же, сколько в организме молодого человека. Но существует одна ключевая разница. Молодых, наивных лимфоцитов, которые могут быстро выработать оружие против новых инфекций, против новых угроз, у пожилого человека очень мало, а количество старых, неэффективных, уже перестающих выполнять свою функцию клеток памяти растет, растет и растет. Вы, наверное, знаете, что главная проблема гриппа в современном обществе заключается не в том, что он такой болезнетворный, что он вызывает такую высокую смертность. Нет, грипп это, в принципе, достаточно легко переносимая островирусная инфекция. Проблема в том, что мы не можем выработать до сих пор эффективную вакцину против гриппа, связанную с двумя факторами. Первый фактор – это постоянная мутация вируса гриппа. Что, кстати говоря, может случиться и в отношении коронавирусной инфекции. Так уж устроены РНК-вирусы, что они постоянно мутируют. А вторая проблема заключается в том, и это очень важно, что вакцины, а у нас сейчас много вакцин против гриппа, действуют только на молодых. А у пожилых людей, вводя в организм вакцину, мы не вызываем ответа. То есть, смотрите, мы ввели в организм пожилого человека ослабленный вирус гриппа. По идее, он должен очень быстро, и легко, без болезни вызвать у него синтез новых Т-лимфоцитов и новых Б-лимфоцитов, которые выработают против вируса гриппа защиту. Но у процентов примерно 70 пожилых людей введение вакцины в организм не вызывает изменений синтеза лимфоцитов они новые лимфоциты не синтезируются потому что у них очень мало наивных лимфоцитов те которые могли бы трансформироваться в надежное оружие против вируса гриппа или других заболеваний но при этом у них очень много осталось в организме устаревших уже ненужных и не работающих против существующих угроз клеток памяти вот такой разбаланс происходит вот это и есть главное свидетельство того, что происходит с иммунной системой с возрастом, если с ней ничего не делать. И вот здесь возникает самый важный вопрос. Хорошо, мы поняли, как, как иммунная система устроена, и мы поняли, что э, главная наша задача заключается в том, что как можно больше, э, как можно дольшее время сохранять в себе большое количество э, наивных э, лимфоцитов. То есть тех лимфоцитов, которые являются нашим запасом прочности. Тех лимфоцитов, из которых мы можем синтезировать защиту против любых новых угроз. Итак, друзья мои, наша задача – сохранить в себе с возрастом как можно больше наивных клеток. Если мы ничего делать не будем, их количество будет снижаться, а количество неэффективных клеток памяти, которые же не могут нас защитить ни от текущих, ни тем более от новых инфекций – их количество в организме увеличивается. Что делать? Какие существуют факторы? Что современная литература говорит о том, что мы можем делать в отношении изменения вот этого негативного баланса? Первое, на что обращают внимание все абсолютно специалисты. И то, о чем я писал на своем канале в Яндекс.Зене, в статье, посвященной воздействию спорта на иммунитет. Первое, что нам важно, это нам необходимо максимально активизировать обмен лимфоцитов в организме. Нам необходимо очень заставить их двигаться. То есть, по сути дела, проблема иммунного старения заключается вот в чем, вот если говорить вкратце. Мы сегодня с вами живем в стерильном мире. Мы сегодня с вами не страдаем ни от каких угроз. Мы сегодня с вами не страдаем ни от каких острых стрессов, которые бы вызывали стряску в нашем организме. Мы не страдаем от этого. У нас нет в организме ничего, что заставляло бы нашу иммунную систему и любые другие иммунные системы поддерживать высокую активность. Потому что наш организм, друзья мои, никогда не будет поддерживать высокую активность, если он почувствует, что он находится в безопасности. Так устроена природа. Все наше развитие шло через преодоление угроз. Это вызывало встряску, это вызывало перераспределения жизненных ресурсов в организме, и мы становились более активными. А сейчас, замкнувшись вот в этом нашем стерильном мерке и успокоившись, что средняя продолжительность жизни стала уже 80-85 лет, мы перестали воздействовать на свой организм, и сигналы активизации жизненных ресурсов у него исчезли. И это в полной мере относится ко всем органам и системам, но прежде всего к иммунной системе. Кроме того, давайте не забывать о том, что мы сейчас столкнулись еще вот с какой ситуацией. Что в нашем организме, вот в этом псевдостерильном мире, начинают формироваться внутренние хронические инфекции, которые научились жить в нашем организме. Например, хроническая цитомегаловирусная инфекция, которая встречается у 40-50% населения. Хроническая герпес-инфекция, которая встречается у большинства людей. Вот этот вирус существует в нашем организме. И он на себя отвлекает силы лимфоцитов. Они постоянно трансформируются в клетки памяти против галловируса и герпес-инфекции. Но мы от этих инфекций-то не страдаем, потому что иммунные клетки надежно их сдерживают. Но зато все ресурсы иммуны отвлекаются туда. И как только в наш организм приходит какая-то новая инфекция, у нас недостаточно наивных лимфоцитов, чтобы защититься. Поэтому нам нужны встряски. Постоянные и регулярные встряски. Что мы можем делать? Итак, возвращаемся к спорту. Что делает регулярный спорт, который по многочисленным исследованиям абсолютно точно задерживает трофию тимуса, поддерживает очень высокое количество наивных клеток, э э, наивных лимфоцитов в нашем организме и снижает количество старых, неэффективных клеток памяти в нашем организме. Как делает, как, почему спорт это может делать? Очень просто. Смотрите, э что значит физическая нагрузка в дикой природе? Физическая нагрузка в дикой природе – это всегда, тот кто слушал мой эфир по стрессу, помнит, наверное, что интенсивная физическая нагрузка в дикой природе – это всегда обязательно либо угроза жизни, либо угроза смерти от голодания. То есть хищник преследует жертву, чтобы наесться и выжить, а жертва убегает от хищника, чтобы выжить. То есть это критическая ситуация для выживания человека. В этой ситуации резко повышается риск различных инфекций. Травмы, порезы, кровотечение, контакт с грязью, контакт с зараженной пищей, пищей и так далее, и так далее, и так далее. То есть контакт с новой инфекцией в этой ситуации резко возрастает. Что делает организм в ответ на это? В ответ на выделение гормонов стресса, прежде всего адреналина, огромное количество иммунных клеток, линкоцитов, лимфоцитов прежде всего это очень важно начинает выходить из органов где они находятся где они хранятся это в основном лимфатические узлы они начинают массово выходить в кровь И если мы с вами замерим общий анализ крови у спортсмена который пробежал марафон мы увидим сразу после марафона что у него резко повышается количество лимфоцитов в крови резко почему это происходит потому что организм понимает древним мозгом, что это нагрузка и это риск инфекции. Лимфоциты массово выбрасываются в кровь и дальше оттуда уходят в разные ткани, где, возможно, возникнет какая-то инфекция. В кишечник огромное количество лимфоцитов уходит, а в легкие Огромное количество лимфоцитов уходит, потому что это две главные системы, через которые в результате может прийти какая-то инфекция в наш организм. Ну и, конечно же, в поверхностные ткани, потому что через травмы, порезы тоже может прийти инфекция. Итак, смотрите, вот спокойное состояние. Я сижу, пожилой человек даже я себя уже к таким отношу, потому что мне 47 лет, я понимаю, что это уже в принципе, с точки зрения абсолютной цифры 47 лет, это уже критическая цифра, потому что за ней начнется устаканивание иммунного гомеостаза. Я понимаю, что все, во мне лимфоциты заморожены, в них возник некий такой хрупкий баланс. Молодых клеток мало, старых клеток памяти много, но в принципе мы пока живем и не умираем. И вдруг я начинаю заниматься спортом. И вот эти клетки памяти, лимфоциты, наивные, старые, имеющие иммунную информацию в себе, при этом выбрасываются массово в кровь. Они выбрасываются в кровь и уходят в органы. То есть мы начинаем их выкачивать из спокойного состояния в активное. То есть, когда мы сидим, не двигаемся, ничего не делаем, особенно в среднем и пожилом возрасте, наша иммунная система, прежде всего лимфоциты, они находятся в таком уснувшем состоянии. Они понимают, что нам в стерильном мире ничего не грозит, и они вот так тихо-тихо умирают, спят, там что-то делают, борются с хроническими внутренними латентными инфекциями, которые, в принципе, для нашего выживания никакого смысла не имеют. И вот такая, знаете, бодяга происходит, ничего не происходит в организме, потому что мы в стерильных условиях. А как только мы начинаем подвергать себя вот этой стряске спортивной, лимфоциты из вот этих зон базирования начинают сначала выбрасываться в кровь, а потом из крови адреналин их выталкивает в разные органы системы. Что происходит дальше? Дальше происходит очень интересный момент. Во-первых, благодаря этому наивные лимфоциты, которых у нас еще немного есть в организме, начинают сталкиваться с различными инфекциями, начинают созревать. Это первый очень важный момент. Второй очень важный момент и даже самый важный момент заключается в том, что как только мы вытолкнули старые клетки памяти в кровь, и потом в органы, организм начинает их видеть. То есть до этого он их не видел. Они в спокойном состоянии, в таком спящем состоянии находились в организме. А тут организм начинает их видеть. Вот они появились. И он видит, что многие из этих старых клеток неэффективны. Они уже не могут выполнить свою задачу по обезвреживанию ни новых вирусов, не даже старых возбудителей инфекций, они утратили свою функциональную активность, они стали старческими иммунными клетками. Организм видит это и понимает, что это большая угроза. И что он начинает делать? Он запускает очень важный инструмент, который существует в организме любого человека. Ведь как, пока мы сохраняем молодость и активность, наш организм постоянно наблюдает за зрелыми клетками. И как только он видит, что зрелая клетка переходит в состояние старческое, то есть она перестает выполнять свою функцию, и она несет в себе риск перерождения в онкологическую клетку, он тут же ее уничтожает. Это важнейший инструмент защиты. Кстати говоря, уничтожает с помощью тех же самых лимфоцитов. Так вот, увидел организм, что часть иммунных клеток памяти, старых составившихся клеток, неэффективны. И он понимает, что это риск, это большая опасность, он начинает их уничтожать. Что происходит в результате? Количество клеток памяти, то есть старых иммунных клеток, в результате такой встряски, в результате уничтожения старых и неэффективных, начинает резко снижаться. И, образно говоря, высвобождается место для того, чтобы заполнить это пустующее место – новыми клетками. В этой ситуации красный костный мозг начинает активнее синтезировать предшественники, предшественников Т-лимфоцитов и Б-лимфоцитов. Они попадают в ткани, в тимус или в телезенку и лимфатические узлы, и начинают там созревать как наивные молодые клетки. В итоге, отсеивая старые старческие клетки за счет вот этой регулярной спортивной прокачки, за счет регулярного выброса лимфоцитов в ткани, Количество наивных клеток начинает расти, а количество старых, неэффективных клеток начинает снижаться. И вот это очень важный момент. Это очень важный момент. Мы, по сути дела, вот этим простым инструментом возвращаем себя, с точки зрения иммунной системы, в более молодое состояние. Ведь если у молодого человека много наивных клеток и относительно немного клеток малой памяти, то вот она структура молодого иммунитета а точнее сказать специфического иммунитета лимфоцитарного звена с возрастом количество наивных клеток начинает снижаться количество клеток памяти начинает нарастать чем дальше к возрасту тем количество клеток памяти неэффективных начинает нарастать место для синтеза новых наивных клеток и для защиты от новых вызовов все меньше и меньше вот оно иммунное старение как только мы начинаем этот баланс за счет спорта и выдавливания клеток из органов и систем базирования из спящего состояния в активное в органы системы организм понимает, что часть клеток уже устарела и начинает их уничтожать. Они неэффективны. И для того, чтобы заполнить, восстановить баланс, он начинает восстанавливать количество наивных клеток. Новых, молодых клеток, которые дают нам защиту от потенциальных инфекций. Ведь смотрите, что происходит. Что мы сегодня наблюдаем вот при остром респираторном синдроме, при коронавирусной или инфекции, при атипичной пневмонии или при остром респираторном ближневосточном синдроме? Что происходит? Помните, я говорил, что вирус проник в клетку, в клетке легких, и начинает там воспалительный процесс. Сразу из крови туда поступают лейкоциты. Они начинают уничтожать клетки как зараженные, так и здоровые. Количество клеток легких начинает стремительно сокращаться. И это очень большая угроза, потому что мы начинаем терять возможность дышать самостоятельно. Вот она главная угроза, правильно? Но что происходит в здоровом состоянии? Эта ситуация долго не протягивается. Потому что в это время наивные Т-лимфоциты, наивные Б-лимфоциты начинают обучаться, начинают понимать, как устроен коронавирус. И они подхватывают эту инициативу и приходят в легкие. И лейкоциты из легких уходят. Дальше лимфоциты, созревшие и понимающие, как устроен коронавирус, берут на себя инициативу и быстро довершают дело, и мы выздоравливаем. У пожилого человека, помните, что говорил, наивных клеток очень мало. А старых клеток памяти, которые уже неэффективны и старческие, и, и не могут полноценно работать против инфекции, нет. И вот представьте себе, коронавирусная инфекция попала, лейкоциты проникли в легкие, сигнализируют о том, чтобы туда пришли теперь лимфоциты и завершили действие, завершили выздоровление. А у пожилого человека лимфоцитов недостаточно. Наивных лимфоцитов мало, чтобы из них синтезировали защитники. А старые клетки памяти уже неэффективны, устаревшие, старческие. Они может быть и поступают в легкие, но работать против новой инфекции они там не могут. Вот и происходит, что лейкоциты там остаются и продолжают уничтожать здоровые клетки, и вот вам респираторный синдром. Вот что происходит у пожилого человека и в ответ на гриппозную вакцину. Ввели гриппозную вакцину, казалось бы, он должен синтезировать антитела и защитить себя от гриппа. Но анти гриппозная вакцина в организм попала, но она не может стимулировать изменение иммунитета, потому что наивных клеток очень мало, а старческие клетки уже не работают. Необходима встряска. И вот с помощью э, спорта мы выдавливаем вот эти спящие старческие иммунные клетки в кровь, они оттуда идут в органы, организм начинает их видеть и замечать, и уничтожает старые неэффективные клетки. А их место заполняет новыми наивными клетками, которые как раз наш резерв в борьбе с будущими инфекциями. Вот что происходит при таком банальном э, действии, как занятие спортом. Что еще может влиять и влияет на замедление процессов иммунного старения, которое, как еще раз хочу повторить, связано с тем, что атрофируется тимус, снижается количество наивных, то есть молодых потенциальных лимфоцитов в нашем организме и нарастает количество неэффективных старых. Второй очень важный момент, который тоже очень хорошо изучат, это, друзья мои, периодические ограничения калорийности питания. О чуде голодания говорят очень много, давно, и о ограничении питания сделано миллион различных исследований в отношении самых разных сторон нашей жизни. Так вот, в отношении иммунной системы тоже абсолютно доказано, что когда человек постоянно, либо временно, периодами, в нашем обществе, наверное, последние более адекватно и более соответствуют нашему образу жизни. Но тем не менее, периодически ограничивают себя в калорийной рационе, Что они запускают, какой древний механизм они запускают, который они активируют. Что для древнего человека или для древнего животного означает отсутствие энергии, отсутствие количества энергии. Ну, то есть голодание это что? Это дефицит энергии в организме. Если дефицит энергии в организме, это значит, что он сейчас находится в очень уязвимом положении. То есть у него недостаточно энергии, и это значит, что он менее эффективно защищен, в том числе от инфекций. И для организма снижение энергетического статуса означает необходимость повысить активность иммунной системы. Ограничение калорийности приводит к тому, что иммунная система воспринимает это как сигнал к повышению иммунной активности. И в ответ на это нарастает количество наивных молодых лимфоцитов. Более того, ограничение в калорийности производит примерно такой же эффект, как и спорт. В каком смысле? То есть для организма это э, знак того, что мы сейчас подвержены большему риску инфекции. И иммунные клетки начинают уходить из мест их постоянной локации, э, прежде всего в леватических узлах, в ткани, опять же в легкие или в кишечник, то есть там, где самая большая угроза. И там организм их начинает видеть, и он уничтожает старые неэффективные. И за счет этого опять нарастает количество наивных клеток. Итак, второй механизм – это периодические ограничения себя в калорийности рациона. Тем более, что если мы с вами зайдем с другой стороны, мы увидим, что избыточное питание, избыточный лишний вес приводит к избыточной атрофии тимуса. Потому что жировые клетки синтезируют вещества, ну, в частности, такие как а, интерлейкин-6, которые оказывают атрофирующее действие на тимус, которые обладают провоспалительным, то есть, наоборот, стимулируют развитие аутоиммунных и воспалительных процессов в нашем организме и подавляют работу тимуса. То есть, смотрите, ограничение в калорийности, наоборот, стимулирует работу тимуса, а, а избыточное питание, избыточный вес, наоборот, его подавляют. В последнее время широко обсуждается тема так называемых веществ, которые дают сигнал организму о том, что ему не хватает энергии. То есть не всегда, не всегда обязательно, хотя это тоже очень важно, и про это никогда не нужно забывать, мы никогда не сможем заменить естественные факторы влияния на свой организм какими-то заместителями, но тем не менее для нашего существования сегодняшнего мира, где а, необходимость компромиссов очень высока. А, эта тема важна. Существуют вещества, приведения, которые в организм а, наши клетки начинают воспринимать это как дефицит энергии. То есть, дефицита энергии нет. Мы питаемся достаточно полноценно, но вводя эти вещества в организм, мы вызываем сигналы, которые клеткам, в том числе иммунной системы, говорят о том, что в организме дефицит энергии. Часть этих веществ это фармацевтические вещества. Например, всем известный, ну не всем известный, но врачам хорошо известный метформин, который используется в том числе при лечении сахарного диабета второго типа и вообще в целом для лечения метаболического синдрома. Так вот, это вещество, помимо других своих функций, является своего рода заменой ограничению калорий. То есть, когда мы принимаем метформин внутрь, он так перестраивает обмен, что наши клетки начинают воспринимать состояние организма, как будто нам не хватает энергии. Но я не сторонник фармацевтических вмешательств, я больше сторонник натуральных веществ. И вот в частности, ресвератрол. Ресвератрол – это натуральный компонент многих пищевых веществ, растений. В частности, его очень много в красном винограде, в кожице красного винограда. Он относится к группе полифенолов, но помимо этого, в последнее время очень много внимания уделяется способности ресвератрола, ну, на банальном языке, камолаживающему действию. Что значит камолаживающему действию? Вводя в организм ресвератрол, вот это природное вещество, мы заставляем клетки почувствовать, как будто они лишены энергии. А лишение энергии заставляет их активизировать жизненные ресурсы через разные механизмы. Мы сейчас не будем рассуждать о механизмах, через которые ресвератрол запускает активацию жизненных ресурсов. Нас интересует влияние на иммунные клетки. Так вот, ресвератрол влияет на иммунные клетки точно так же, как ограничение калорийности питания. Третий очень важный момент. Мы вот проговорили с вами про два, да, которые можно легко ввести в свой стандартный э, рацион поддержания здорового образа жизни. Это активный спорт, только, друзья мои, сразу сделаю оговорку, это не розовыми гантельками помахать перед зеркалом и не пару асан-йоги на коврике сделать. Нет, если вы хотите, чтобы у вас иммунные клетки выдавились из ткани, это должно быть очень интенсивная нагрузка, например, бег в течение 30-40 минут со скоростью, ну, около хотя бы 10 км в час. Поэтому, когда я вижу скандинавскую ходьбу, которая больше мне напоминает непонятно по какой причине волочение тяжелых железных палок, мне странно, что люди делают. Да, для суставов они, безусловно, сослужат пользу, а для легких, сердца, иммунной системы – это бесполезная нагрузка. Должна быть мощная активизация кровотока. В кровь должен выделиться адреналин, гормон стресса. Адреналин начинает выпихивать лимфоциты в кровь и дальше в ткани. Вот как устроена система стимуляции иммунитета при спорте. Через адреналин, через острый стресс. Кстати говоря, с детства вам говорили, да, стимуляция иммунитета через закаливание. А точнее сказать, через контрастный душ. Вот идем к проруби, раздеваемся, набираем ведро и обливаемся ледяной водой 4-5 градусов. Что происходит в этот момент? Тот же самый стресс. Организм из комфортного состояния 37 градусов попадает в состояние 5 градусов холода. Все. В ответ на это организм выбрасывает в кровь огромное количество адреналина. Сосуды расширяются. Для организма это тот же самый острый стресс. И лимфоциты выдавливаются в ткани. Происходит тот же эффект. Вот вам и стимуляция иммунитета, о которой нам говорили еще бабушки, дедушки, врачи профилактической медицины в Советском Союзе. То есть, опять же, через адреналин. Так вот, возвращаясь к спорту, чтобы запустить этот э, механизм, вам необходимо очень интенсивно заниматься. Второй момент, о котором мы говорили – ограничение в питании. Друзья мои, ну про это говорят все, но это как-то мимо ушей проносится. Ну там лишний вес, ну там сердце. Почему проносится мимо ушей? Ну, атеросклероз, конечно, это плохо, но если что, пойду сделаю себе э, сердечный шунт. Ну, мы же привыкли сейчас, что у нас достижения и фармакологии, и оперативных другие везде, да? А вот теперь иммунная система, да? Какой вы шунт поставите? Как вы замените количество наивных лимфоцитов в своем организме, которые прогрессивно с возрастом снижаются? И как вы повлияете на существование в вашем организме огромного количества клеток памяти, которые уже неэффективны? состарились и не защищают вас ни от чего, но занимают место молодых потенциальных иммунных лимфоцитов. Как? Поэтому, друзья мои, в данном случае никакого шанта здесь нет. Хотите влиять на свой иммунитет, как минимум, я не знаю, один-два раза в неделю включите ограничение рациона питания. Ну или хотя бы переключитесь на вещества, которые делают вид, что вы ограничиваете питание. Тот же самый ресвератрол. Не зря говорят, что ресвератрол – это очень мощный геропротектор. То есть вещество, естественным образом защищающее нас от процессах старения. Потому что он вызывает в организме сигнал дефицита энергии. А дефицит энергии, извините меня, это сигнал о том, чтобы активизировать жизненные ресурсы, необходимые для поиска пищи, и два – для защиты от инфекций, которые в момент этого поиска пищи резко активизируются. Ну и, наконец, третий очень важный момент. Третий очень важный момент – это наша кишечная микрофлора. А помните, я говорил, что для иммунной системы важна встряска? Постоянная встряска. Мы ее делаем несколькими путями. Боевой путь встряски. Это тот путь, который проходят те же самые, например, жители малоразвитых, достаточно негигиенических стран, будь то Индия, или будь то страны Африки, или другие страны подобного рода. Вот дети, которые растут в таких условиях, взрослые люди, которые растут в таких условиях, они находятся под постоянной бомбардировкой различных чужеродных факторов в виде инфекций, вирусов, бактерий и так далее. Вот эта встряска вызывает в них постоянную стимуляцию иммунитета. Количество наивных клеток в их организме, наивных лимфоцитов в их организме поддерживается на постоянно высоком уровне, потому что организм понимает, что если этого не делать, вот эта постоянная бомбардировка раздражителями приведет к смерти. Мы с вами, для нас это не подходит. Мы с вами живем в стерильном обществе, нас ничего не бомбардирует. И ничего не может вызвать стимуляцию иммунной системы в нашем организме. Ничего. Поэтому для нас это не подходящий вариант. Тем более, если мы говорим о пожилом и среднем возрасте, подвергать себя бомбардировкам различных инфекций – это очень опасная вещь. Поэтому... У нас есть второй момент для встряски – активный спорт. Я рассказал, как он работает. Третий активный момент для встряски иммунного системы – периодическое энергетическое голодание, которое вызывает стимуляцию и перебалансировку иммунной системы. И третье – это наш кишечник. Точнее сказать, наша кишечная микрофлора. По сути дела, кишечная микрофлора – это естественная встряска постоянно в нашем организме. Каждый день. Почему? Потому что вот те бактерии, которые находятся в нашем кишечнике, представьте себе, что их количество, если в абсолютном значении брать, сравнимо с количеством клеток во всем нашем организме. Представили себе, какое огромное количество чужорных бактерий находится в нашем толстом кишечнике? Огромное количество чужорных бактерий. Помните, я говорил про Африку? Они бомбардируются сверху. Различными природными вирусами и бактериями. А у нас сформировалась абсолютно эффективная, так скажем, так скажем, стерильная система бомбардировки своего иммунитета. Если мы поддерживаем внутри себя нормальную кишечную микрофлору, а к ней относятся прежде всего лакта и бифидобактерии, то что мы делаем? Они находятся внутри. Они формально для нас очень полезны. Они стимулируют, производ, осуществляют вторичное переваривание пищи. Они награждают нас большим количеством вторичных, очень важных, биологически активных веществ. Витаминов, органических кислот, аминокислот и так далее. Но, тем не менее, по своей антигенной структуре это вредители. И при определенных условиях они могут вызвать тяжелое заболевание кишечника. Понимаете? И поэтому в нашем... В кишечнике, в лимфатических узлах, сосредоточено огромное количество лимфоцитов. Примерно 70% всех лимфоцитов сосредоточено здесь. Зачем? Они постоянно контролируют эту среду. А что значит постоянный контроль? А это значит, что они постоянно находятся в тонусе. Они постоянно обмениваются антигенами с бифидой и лактобактериями. И тем самым они постоянно поддерживают свою высокую боевую готовность. Плюс ко всему очень важный момент. А Нормальная кишечная микрофлора выделяет определенные вещества, которые служат сигналами для иммунных клеток и лимфоцитов в том числе в других органах и системах. Помните, на одном из своих прямых эфиров я рассказывал о том, как действуют пробиотики, то есть что делает в организме человека прием пробиотиков. Когда мы для коррекции нормальной кишечной микрофлоры принимаем живые бифиды, лактобактерии в составе либо йогуртов, либо заквасок, либо концентрированных форм биологически активных веществ, биологически активных добавок, что они делают? Они восстанавливают кишечную микрофлору. А в результате контакта между кишечной микрофлорой нормальной и лимфоцитами, сосредоточенными в кишечнике, вырабатывают сигнальные молекулы. Сигнальные молекулы попадают в любые другие органы, и в том числе в иммунную систему. А попадая в эти сигнальные молекулы, попадая в иммунную систему, вызывают там встряску иммунной системы и перебалансировку, увеличивая количество наивных лимфоцитов, которые могут нас защитить от будущей инфекции, и выводя в ткань старые устаревшие, состарившиеся клетки памяти уничтожают их. Вот что делает третья встряска. Мы от нее не страдаем никак. То есть это даже не спорт, и это даже не ограничение в питании. Это то, что в нас есть, но мы должны понимать, что мы должны поддерживать ее в нормальном состоянии. И мы должны понимать, что определенный тип питания с преимущественным содержанием в пище мяса, животного белка и, самое главное, рафинированных углеводов приводит к разбалансировке кишечной микрофлоры, и мы теряем своих защитников. Стряска исчезает, а вместо этого формируется э, негативная кишечная микрофлора, которая вызывает постоянную стимуляцию клеток памяти, и мы тем самым усугубляем вот этот дисбаланс. Клетки памяти, которые стараются ограничить вот эти чужеродные бактерии в кишечнике, которые развиваются в нем в результате неправильного питания, возрастает. Количество места для наивных лимфоцитов снижается. Вот вам иммунное старение, вызванное тем, что мы неправильно питаемся. И в нашем организме постоянно существует длительная антигенная стимуляция со стороны чужеродных кишечных бактерий. И в итоге мы теряем место для формирования наивных наивных лимфоцитов, которые защищают нас от будущих инфекций. Вот вам три вещи, которые мы можем изменить в своем организме уже завтра. И как только мы их начинаем включать в свой повседневный рацион, мы начинаем вот эти биологические часы старения иммунной системы возвращать назад. И самое важное, что мы этим делаем, мы даже себя не от коронавируса защищаем, друзья мои. Самая главная угроза в среднем и пожилом возрасте, Связанные со старением иммунной системы, заключается не в том, что в какой-то момент времени вдруг в наше общество прилетит коронавирус. Он прилетит и улетит, мы его победим, я вас уверяю. Прилетит другой какой-то вирус, и мы его победим. Самая главная проблема старения иммунной системы в среднем и пожилом возрасте заключается в том, что у нас все меньше и меньше резервов в виде молодых лимфоцитов,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 обозначим чуть позже, потому что необходимо подумать. Я хочу, чтобы следующий прямой эфир был чуть покороче. Потому что даже я уже, честно говоря, устаю, а вы не знаю. Но я действительно стараюсь очень сложные вещи перевести в простой язык, а это самое сложное. Друзья, мне было проще рассказать вам о том, что такое CD4, CD8, в чем значение сокращения соотношения CD4, CD48. Именно так бы вам рассказали иммунологи, но бы вы ничего не поняли. А я хочу, чтобы вы поняли. Так, до встречи. Всего доброго. Большое спасибо тем 763 людям, которые дожили до конца вот такого злободровительного прямого эфира. До встречи в следующее воскресенье.